Всем привет, дорогие друзья, и мы продолжаем, наконец-таки, игру Doom Eternal. Игра под названием Вольеры Охотников Рока. Это следующая глава и следующее прохождение. Я не очень помню, как все закончилось, но я уже понял, что здесь ничего хорошего не будет. Потому что даже если так рассматривать, минус одна рука... Ага, отлично, отлично. Сразу его убиваем, потому что этот урод будет нам мешать. Ну... Так, теперь быстренько, быстренько. Учитывая то, сколько у нас новых противников, нужно как-то это все делать более аккуратно. А еще лучше даст Ух ты, блядь, тут, тут можно сломаться внизу. Он мою бомбочку перехватил, поэтому это не очень красиво. Можно разбиться, можно сломаться. Также можно прятаться. Это очень-очень хорошо. Ай-яй. Отлично. Главное патроны тратить поменьше. Но их пока не так много как бы, как бы не хотелось, так сказать Главное, что их все равно так же мало Ну, противников, так сказать Увернулся, падла Нет, его разорвало Как я понимаю, я могу упасть Блин, я всегда забываю, что здесь нет перезарядки Блин, я только оттуда убежал О, жизнь -ка. Отлично Прекрасно, минус Ага, я отделил одну часть. Прекрасно. Его впереди. Это что будет босс? Это будет босс? Патронов мало осталось. Это хуево. Так, отлично. Это я типа, здравствуйте, я приехал, да? Окей Ой -ой -ой -ой -ой -ой. Так, сразу минус Пожалуй, ты мне здесь не нужен Как мне тут залезть-то? Ага, ага Ага, отлично Так, туда сразу один Сюда, а, отлично, прям спину ему Как засандалил Так, ну я понял, что это все Это ГГ, да? Ай-яй-яй, -ай -ай, мимо Блядь, Какой быстрый, а падла Ой, ой, ой, Так, с тобой Я знаю, что надо справляться вот так Это я запомнил Это из-за того, что у них энергетические щиты Так, также что нам нужно обязательно сделать Это посмотреть какие-нибудь пасхалочки Что-нибудь найти Что-нибудь интересное, необычное И, как говорится, никуда не спешить Это типа то же самое Спуститься сюда и взять щит Который нам, скорее всего, очень сильно понадобится Блядь Я уже что-то не взял, да? Что-то наверху я могу туда снова залезть? Прекрасно. А, да, вижу вон там. А как туда залезть? А фиг знает, у меня значит картинка затормаживать начала. И меня это уже бесит. Так, а куда дальше? А, во вижу. Тихо, тихо, тихо. Так, хорошо. Ага, отлично То есть тихо едем не спеша, получаем мы улучшение Тихо едем не спеша, улучшаем нашу пушку Так, термоудар Ага, это то есть э, при стрельбе плазменное ружье Ага, ну это правая кнопка мыши, качаем Нет, это мы не можем Так, а это у нас что? Ага, это точно так же захват цели, которая потом ее взрывает Удаленный подрыв, самонаведение Вот эта штука мне нравится Это на правую кнопку мыши Отлично, самонаведение... Патроны, наверное, жрет как просто пустышка последняя. Но что поделать? Так, ага. Пушка, которая у нас не задействована. Аптечка, да ладно. Что-то нас ждет не очень самое интересное и обычное. Не, подожди, сюда еще рано. Ага, вот оно как, да? Ага. Хорошо, сюда мы залезли А тут у нас что? Тут у нас ничего И тут у нас ничего Э! Допрыгнул, ёшкин-кошкин Да я мастер просто, батенька Смог залезть и получить еще одну деталь Отлично Давай, Давай-давай-давай Отлично Отлично, прекрасно и доб Жизнь, и все на свете, и все, что можно, и все, что нельзя. И теперь открывай мне ворота. Сейчас мы... Так, Пинки. Демон-воитель, атакующий игрока с разбега. Спереди его укрывает прочная броня. Его слабое место это хвост. Ага, я понял. Хорошо. Хорошо. Не туда. Вот сюда. Все правильно. Отлично. Отлично. А как ты будешь убирать? О, он ему просто шею что-то там порвал и все И изи, типа. Ой-ой-ой, уйди от меня, пожалуйста. Ты мне сейчас не до тебя. Так, сейчас здесь будет куча противников, как я понимаю. С которыми мне точно надо будет сейчас долго сражаться. Минус. Ой, да ладно, не минус. А вот теперь минус. Такой приятный звук сейчас был прям. Так, я тебя немножко перепутал с другим противником, поэтому... Ай-яй-яй, ай-яй кончились, бедные Ниже, ниже, ниже Отлично, отлично Давай-давай-давай-давай Отлично Минус еще один по красоте По красоте, как говорится Аккуратненько ой ой куда это меня понесло Так, ага, я Ой, блядь, у него же спереди бронька Ну давай-давай, беги сюда, падла Блядь, нихера он мощный Тихо-тихо-тихо-тихо. Это все мне, это все мое. Это все мое. Ай, блядь, как обычно. Пере... Подумал о перезарядке, а перезарядки нет, потому что, потому что ее нет. Так, где этот? Где этот хер? А, вон он бежит, бежит. Лети, правильно, беги. Так, рано. Еще разок. Отлично. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой, блядь, ой-ой-ой. Минус, ой, ой, ой, это мне принадлежит Спасибо Это опять мне принадлежит, спасибо Так, другую пушку, пожалуй Вот так вот, бам, на Бам, а броньку, броньку, конечно Так, э, что еще О, жизни, жизни, жизни нужны Блять, штука Минус, моя ракета, спасибо Ой, зачем ты здесь появляешься Опять не туда попал Опять не туда, ой, ой, пошел вон Так, отлично, минус еще одна пушка Ах, никого заморозить не смог, судя по всему. Осталось только жить. Ага, я понял. Это не работает. Пошел вон, а, отлично. Ой, так я ему когда успел все вынести за? Как говорится, минус, отлично. Полетели, прекрасно. Ай, неудобно. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, у вас много, ай, у вас много, ай, мешаетесь. Ай, мешаетесь мне тут Блин, я вот Я еще и косоруки просто Да блять Да блять Умри нахуй Дай мне своей жизни и я пойду дальше Так, чем бы тебя Блять, нихера, он толкается А что так больно? Отлично, минус Ну-ка А, это не у тебя, да, я прокачал? Ладно, ничего, не беда Минус, прекрасно еще минус, прекрасно Следующий удар будет, блядь Хотел сказать мощным Тихо, тихо, тихо тихо. Так, что это у нас? А, это такой дрободан, да? Это красивый, мой любимый дрободан Не знаю, он мне, конечно же, больше нравится Чем любой друг, Ну, чем любое другое оружие Оно тратит не так много патрон И также не так много всего требует Так, мне нужно кого-то бензопилой распидаразить О, вижу броньку Броньку, это мне Вижу патроны, тоже мне Отлично, отлично Я что-то как-то резко в него вцепился, так сказать О, еще, б... о, еще жизни Да я батя прям, я все Ща, как говорится, батя будет решать Минус, я прямо услышал, что это минус, инфосотка минус Так, вот полетела, блядь Ладно, хер с тобой Так, где это летающее с, ху... с хуинтой? Отлично, опять не в того Пошел вон, пошел вон, пошел вон а ну-ка, блядь, сдохни. Отлично. Ну, он уже такой был весь искореженный, Я вообще не понимаю, как он стоял на ногах. Ну, он же как-то стоял на ногах. Блядь, уклоняется, падла. Ай, сука. Ай, сдохни. Главное сразу, главное вот прям максимально сразу это избавляться от больших. Блин, они стоят на каких-то костяшках прям вообще. Потому что... Ой, блядь, вот это было жестко, Потому что я, например, вообще не понял. Ой, блядь, вот это вот вот это вот о, прям в башню ей. Пошла нахер Так, тихо, тихо, тихо Вот сюда Ух ты, блядь. Ух блять Лови, малорик Блять Тихо, в какую сторону Тихо, пошла вон Сдохни, сдохни, сдохни Фух. Так, немножко попроще У меня критичное количество здоровья Но я все еще жив Сразу минус 2, блять, попал, падла на тебе в башню, блять. Минус еще один. Я вижу там аптечку, но забрать ее будет максимально сложно. По той простой причине, что их там слишком много. Мало, мало всего. Так, это, это дрободан. Это ракетец. Ай, опять не туда я взлетел. О, аптечка. Вот это я понимаю. Вот это я. Вот это я в нужное место попал, так сказать. Блять, кто же там хуярится так? Нихуя не там хуярит. Бля, вот это энергетическая. О, это вы зря сюда запрыгнули, ребят. А, перезарядка, перезарядочка. Я хотел их оттолкнуть, малеха, но что-то пошло не так. Вот это пушка прикольная, да? Ну, она очень быстро стреляет, очень быстро наносит урон. Вот, ну как бы, даже вот так, чтобы мы сломочились, надо было нормально так пострелять, да, как говорится. Но патроны уходят просто с космической скоростью. Но они, слава богу, здесь есть много, и я этой пушкой пользуюсь редко. Минус. Минус. Мне мне нравится, что она их э, сначала накапливает своей энергией, а потом они разрываются. И все, и до свидания. Так, еще 123 патрона. А есть еще кто? Блять, что такая музыка играет? Блять, надеюсь, она не палевная А, вижу, вижу уродца. Минус. Отлично. Я так и знал, что где-то что-то нычка есть. А вот и нычка. А как тебя открыть? Ее как-то можно открыть, правильно, правильно. Блять. А что я нашел? Где здесь за, за секрет? Блять, ну понятно, потом мне просто вверх. Вася Ой, ну все, понятно. Еще одна штука найдена. Прекрасно, мне можно идти дальше. Открывай ворота. Так, перезарядки здесь нет. Не нажимай, не нажимай кнопку перезарядки. Я это, блядь... Люблю это все, потому Не, давай-ка чуть попозже. Ладно. Конечно, найти бойца тебя, Но я все же очень Обратно, можно, пожалуйста? Спасибо. Вот. Вот. Так, батрон на дрободан есть. Это есть. Эти аптечка не нужна. Ну, теперь можно идти. Так, ага, тут есть карта. Ну, все понятно, короче. Пойду в это, Вломлю-ка ему немножко. Ух ты ж, блядь. Нихера себе. Я тут буду, против кого я буду сражаться. Ебать, мой хуй мне пизда. Спасибо за карту. Это очень мило с твоей стороны оставить ее мне. Но мне, походу, пизда, да? Так, стопай куда мне? Карту я получил. Там я еще карту очень сильно не раскатывал, но мне вот сюда. Открывай. Тут ничего нет. О, бронька! Бронька, бронька, бронька. Спасибо. Так, что это такое, блядь? Да гроб. Я же говорю, это груб. ну куда ко мне. Да не эту. Вот эту. Блять, ну это не про... Это не так вот эта вот хуйня стоит. Не проста. Ладно, давай спустимся. Эй, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Нихрена, он по ней скользит! Я понял, я должен был по ним карабкаться. Что-то сейчас будет. Куда, куда дальше-то? А, все, я понял. Что-то с ними происходит. А! Блять. Ну, понятно, короче. Я понял, короче, одна начинает лететь вверх, тем самым меня отпускает. Я понял. Э! Блять, как-то он все это криво делается, ну ладно. Немножко кривоватенько я как-то прилетел сюда, но ничего. Блин, я сначала даже не, не просек, в фишка-то Эти, этих штук. А ведь можно было сразу догадаться, что мне по ним надо прыгать. Но, блядь, это же... Я же не какой-то там, какой-то там. А я этот самый. Блядь. Я, по-моему, не очень в корроры соглашался играть, поэтому спасибо, но не стоит. Приятного аппетита, мой друг. Блин, хорошо, что они достаточно быстро убиваются Да, там пару патронов потратил, но все равно Так, что у нас тут? Тут у нас ничего нет, пойдем дальше Так, будем знать, что у нас, если что А, ну мы вроде все потратили, я все собрал там Всю аптечку Так Блять Отлично Сразу, сразу отсекаем это уродство Нахер Потому что, ну, это пиздец. Так, я. Так, подожди, подожди, подожди. Отлично. Отлично. Вот так вот мне надо было это сделать. Он Вообще, сто процентов он должен был задавить всех. Должен был. Но что-то пошло не так. Отлично. Я как раз вот эти сейчас пушки потратил. Ну, немножко дробовичков. Так, там какая-то книжка фигишка. И там будет, скорее всего, босяра. Блин, я куда-то не туда иду сейчас. А, нет, туда. Все правильно. Сейчас. Сейчас мы идем туда, спускаемся ниже. Ну да, все. Нет, стоп, я что-то здесь не так. Я потом прыгаю сюда. А, нет, все верно, все верно. Так, куда дальше? Ага. Блять! Я просто на потолок запрыгнул. Давай, возвращайся. я до той могу долететь? Нет, подожди. Я залез в на потолок. Так, мне туда, потом чуть туда, потом направо Ага, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай Отлично Ага, отлично Отлично Ну туда же, знаете, такие мне говорят, на тебе чуть аптечки Все будет нормально Теперь мне куда-то вот туда Ага, больше интересно как А, ну все, понятно Блин, я еще и спрашиваю, как мне туда залезть Вот так вот Сто процентов это что-то читерное сейчас было Блядь, нихера Он мне тут стенку поставил, урод Блядь, что это там за херня Ты что, охренел? Блядь, взял щит, поставил, падла Нахер пошел, епта Еще ты будешь мне... Блядь, урод все все все блять все все ребят ребят все с вас хватит на сегодня спасибо за жизнь. где тут урод наконец -то. так ага. сначала вот так а потом вот так бля вот это вот это вот нормально вот это нормально ой блять неплохо вот это сейчас неплохо было Блядь, эти хуйни не взрываются ни хера Их пока взорвешь, блядь, проще вот так вот их распидорасть Вот так вот просто Раз Два Три Вот так, сверху просто все уничтожаешь и радуешься жизни Блядь, тут жизнь Ну я броньку более-менее сделал себе хоть И все проебал на свете сразу, конечно Я по-другому не умею Так, я должен был Я, был... я что-то забыл, я что-то проебал Ну ладно, похуй я должен был что-то сделать, а что сделать, я все проебал А, ну мне сейчас туда обратно, теперь через верхушку, да, все понятно Все понятно, сейчас меня поднимут Я прыгаю, блять, я не должен был туда прыгать, походу Я нашел секрет Я нашел игрушечку такую миленькую Не очень-то и прям супер миленькую, но я реально думал, что мне не сюда Ну, что я вот сюда иду, все верно Потому что вот и не двери. Все правильно, все правильно ни хрена не понял, как так получилось, почему все не так. Бля, вот это что-то страшное тут делается. Ну-ка. Так, что мы можем получить? Враги дольше пребывают в таком-то, таком-то состоянии. Это последняя жизнь. Две нужно? Что за два? Ну ладно. А, это один-два, Все, я понял. Враги убиты ударным молодой восстанавливают, э, оставляют здоровье. Убийство с помощью наряжения убийства, находящегося под действием, сряжение, ускоряет перезарядку. Выполняйте зверские убийства быстрее Вот эта штука, да, вот это. Нет, стой, подожди Зверское убийство можно совершить гораздо с большего расстояния Блять, быстрее или с большего? Ну, лучше уж вот так вот Это мне нравится больше Найти, и уничтожить, достигнуть Прекрасно Сейчас моя рука немножко почернеет Станет красивее Ну, как обычно Я потихоньку превращаюсь в... в я бы сказал, в кого? В одного властелина Черного так сказать так нет я не хочу читать я хотел карту посмотреть вот все отлично так судя по всему мне эту штуку надо на себя одеть бля я не могу сюда зайти Че, как бля бля не могу прикиньте ладно куда мне дальше мне туда так так ага ага я понял Блять Тихо, блять Чуть не убил утоком, нахер Ну и вот сюда, отлично Так, бензинчик Ч Ну, жизнь непонятна броньку мне можно чуть? Чуть броньки мне зажали Я уже слышу, что кто-то стреляется Дверь, закройся Блять, еще и мимо все Ёб твою мать Так, нет, нет Вот это вот самое то Эти ребятки, конечно, уродцы Да, нормально так расстояние увеличивать Даже вот я отсюда почувствовал Понятно Ну все, отлично, минус А, так надо было вверх просто Я тут, блядь, крутил, вертел, блядь, по 3000 раз Пиздец, да, я, конечно, гений Так, проскакиваем Ой, блядь, ух ты ж нихера! Давай, давай, давай, заряжай Быстрее ты свою шарманку, блядь Блядь, взял и стенку поставил Нахер Нахер Нахер Ах, ты ж сука Вот так вот Оооо, его же сердце ему же скормил Красота Блять, урод Блять Свои стенки ставят тут Мразота Ах, ты ж сука Бля, ну тебе пизда Ща, ща, ща, потерпи Блять Отлично. О, это он таймер меня запустил. Зачем делать врагов с гранатой в же. ну, в животе, короче. Давай, давай, открывай мне проход. Спасибо. Так, патронов у меня на все про все мало. Осталось мне еще сражаться с боссом. О, нет, нормально патронов. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ой, ракеты, которые мне нахуй не нужны. Так, что у меня еще? О, паньки, о, паньки. Сезам откройся. Не хочет. Не хочет. Ну там тоже закрыто. Бля, это так нечестно. Ладно. Так, меня... А, подожди, зачем я тут допрыгивать, если я сейчас... Блядь, на control нажал. Привычка хотел присесть. Отлично. Отлично, минус рука. Патроны кончились, ёб твою мать. Отлично. Куда, куда, куда, куда? Похуй. Блять, не туда. Ай-яй-яй, ай, ай, мразь, говно собачье. Дубль 2. Отлично. Отлично. Отлично. Отлично. Нахуй пошел? Нахуй пошел нахуй пошел. Отлично. Ай, блядь, ай, блядь. Давай, давай, давай. Сразу его. Минус снем. Блин, ну по сюжету, по сюжету, да, как бы, выходи, убивай, уничтожай уродов, да, я это все понимаю. Но все равно. Ой, нифига это я сейчас сквозь взрыв. Это все по красоте душевный. Вот так вот летел. Понятно, конечно. Отлично, блядь. Ага, я понял. Можно сразу лететь. Уф голову С башкинки ему там ушатал Фух, очки оружия получены. Прекрасно Так, что у нас тут есть? У нас тут внизу внизу что-то есть Как попасть? Вниз Вниз Как-то можно попасть Ладно, мы пока это активируем Это, наверное, лифт куда-нибудь Нет, стоп, это сейчас Что это сейчас будет? Это вскроется, ага так, это вскрывается гроб. Так, и... Ёп твою мать. Ага, он освободил тело. То есть я сейчас залезу туда, да? Да, я должен залезть в этот... Нет, подожди, блядь. Что-то я нихера не понимаю. Как-то тут можно... 100% попасть вниз Именно здесь Как-то Что-то я ничего не понимаю Подождите-ка А, ну там, там в трубе секретка В трубе, блядь, нихера, конечно Так, ладно, я залез выше Отлично, я залез еще выше Так, куда мне? Ну, блять, хватайся, ёпта Так, окей, ладно. Я взял какую-то броньку. Я активировал еще что-то. Активировал еще проход. А, -а, а, я понял. Ладно, вниз же я уже не полезу. Фиг, оно, с ним. Главное пройти, так сказать, этот момент игры. Ой, сразу троих красиво навернул. Вообще красота, пт мать так, урод Лови, блядь Лови, говорю Стреляй блядь Ай-яй, ай-яй-яй Ай-яй-яй, ай блядь Ай-яй-яй-яй-яй ай ай Кушай, кушай, кушай, кушай, деточка А я вот так вот сделаю И потом еще подпрыгну Красота Красота, правда? Ой, прицепил красиво Ой, еще одну прицепил Все, пиздать тебе могу. Так, единственное, только мало боезапаса Плохо так, куда нам дальше? Угу. О, все, так. Вот, э, вот сюда, сюда и туда. Ага, хорошо. И куда дальше? Блять, я, я не... Ааа, -а -а! ⁇ ёб твою мать. Ладно, понятно. Так, где я? Я на месте подсохранения, так сказать. Так, а куда мне надо? М. Как тут смотреть задачу Так, подождите-ка Не, ну мне куда-то вправо вниз, вот Бля, не долетаю Не, значит мне налево все-таки вниз Бля, жизни трачу, конечно, как вообще Как тот самый из Бразерс А, ну мне туда Ну все правильно, мне так, так, сяк Понятно Просто почему-то я захотел сразу туда ну, когда назад, он еще и отпрыгивает как-то получше Так, патрончики Так, что у нас там? Там у нас какая-то капсула А, ну да, это чтобы я мог добраться Все правильно Только он не понимает, что я очень красиво еще использую второй прыжок Так, доп. жизнь, отлично Это с боссом пригодится вообще Прям пригодится И еще какая-то херня Так, стоп, а что у нас тут? Подождите-ка, блядь. Ой, ёптвою мать. Ебаться, копаться. Ой, я не так взорвал. Так, подожди, давайте сначала возьмем вот это. О, так вот она же штука, что какая. Так, пока ваши на максимально целебные предметы. Кровь за броню. Ваша броня на максимум подобранная броня будет переживать кровавый удар. Демоны чаще роняют броню. Демоны, воители, демоны дольше горят. Так, я бы хотел... А, пу пу пу, пу пум пу пу пам, демона или Так, я думаю Повысить боезапас, потому что Эта штука сейчас очень нужна Очень нужна, а В по остальном потом подумаем Давай прям в сердце себе А так он в карман просто засунул Такой-то сойдет Так-так-так-так, ребятки Отлично Отлично Так, здесь еще что-то делают, что-то чинят Ооо -о -о, о -о, Еще одна батарея стража Я не помню, зачем, как их использовать Но это как-то Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Ну это как-то возможно Так, сюда я походу пришел чисто за батареечкой стража, да? Да, но здесь должен быть еще подъемчик наверх, чтобы я мог взлететь Прекрасно Открывай ворота, бля Че я нашел? Че я нашел? Похуй знает, че-то я нашел так, это я там был Тут я был, тут я был, не туда теперь Разве это не палач привел на землю демонов? Это тебе, как созидательница, обязана даром аргент энергии Это ты намлёг на свой народ все эти страдания Ты это, потише что будь! Сейчас я тебе такие страдания покажу если бы я навлёк, то зачем мне их спасать? Бля, говна кусок Ну давай, давай Опа, опа Пошел нахер Отлично, два патрона Зато с какой, с какой скоростью я его убил И вниз улетел И поговорить не успел, и поговорили по душам Так, ага, я понял Ага, сразу двоих, прекрасно Бля, говна кусок Увидел меня, молодец. Блять, еще один нахуй. Ай, подожди, подожди, я перезаряжусь. дай да, да, да, да, да, да, перезаряжусь. Да-да-да-да, перезаряжусь. Блять. У него у, у этой штуки процентов тоже слабое место. Это не только вот эта хрень, но и спина. Сразу двоих. Отлично. Блять, это свои щиты тут ставит говна, кусок. Вот так. Сразу минус. А тут теперь потом ускорение. Ускорение. Нет, нету больше ускорения. пиздана Мразь, кусак. Так, тебя тоже сразу... Блин, значит, его слабое оружие... бля да не твое, а вот твое. Пошел. О -хо -хо -хо! Да ладно, почему я раньше я этим не пользовался? Если бы я знал, что это его сразу так порвет на тузики-грелки, скажем так. То я бы... Ой, с одного патрона его. Иди сюда. Он даже больше на человека похож, чем прошлые уродцы так, если я сейчас пойду прямо, то я, скорее всего, вернусь э, обратно, да, там, откуда я и пришел, так сказать. Правильно ведь? Или нет? Стопэ, что-то я не понимаю. По-моему, да. Ну там наверху мужик есть, которому как попасть? Пусть знает, как к нему попасть. Ага, там 4 где-то патрона, и он того, все. Подождите-ка, стопэ, а как мне попасть туда? А, ну, блядь, ну че я сразу не догадался Сюда, сюда, сюда, сюда Бля, изи Еще одна монетка Спасибо, рыцарь круглого стола, за помощь Как говорится, отлично, еще одну забрал Так, куда мне дальше-то? Эта дверь не открывается Это я сюда пришел чисто за монеткой, да, я понял По Там ничего нет Успе! Блядь, чуть-чуть не успел Потуг главное быстро. Да, мне сюда. Блять, что это за мразь? Ну-ка. Нифига, да она выглядит прям уже по других. Что-то это как-то было быстро, нет? Это тоже открывается? Нет, не открывается. Понятно, скоро Босяцкий. Заблокировано. У меня есть ключ-карта. Блядь. Нахуй. А, пабам. Ты еще живой? Нет, нет, вроде никого живых не видел. Блять. Да, я же говорил, это его слабое оружие. Прям вообще на изи, прям разрывало как этого. Тузи грелку. Только патроны вообще все проебал. Ай-яй-яй. Блять, пожуй говна, блядь. И ты тоже. Отлично. О, суши готовы. Изи, бля, только вот патроны не восстанавливаются О, очки, оружейника, прекрасно Я очень много чего не прохожу, но что поделать О, сейчас будет босяцкий Ща будет бося, бося, бося Так, что то вкачали В черепушку Опа Мой это та хрень, которую я освободил ее вкачали кровью и куда повезли А мне, скорее всего, та хрень нужна Наоборот Бля, да, здесь что то что то здесь невкусным пахнет чем нибудь есть? Только ниже о, -о, О, энергетические патроны. Я помню, что энергопушка решает, реально. А почему я и не пользовался? Потому что я лошара, правильно? Ну да, так и есть. Так, открывай. Веди меня! Поехали! А! А! И тут заблокировано, блядь. Так, подождите-ка. Так. Так, там дырка. Туда можно попасть. Это вот я так просто протест проверить, все ли на месте. Как говорится. Блин, у меня сюда ниже это секрет. А, стоп, подо мной есть секретка. Бля! Подстава, ебать мой хуй. Бля, че не допрыгнул нихуя? Отлично. Так, теперь. Там, сука, стекло. Я понял. Я понял. Отлично. Как это сейчас произошло, вообще не понял. Так, что-то я не въехал. Тихо, я понял. Я понял, что действовать тут надо аккуратно Ага Тихо, тихо, тихо, я понял, больно Ага Так, хорошо, я не понял Я спустился вниз Так, я поднялся сюда, получил А, теперь мне надо вернуться обратно, да? Блядь, нет, нихера Отлично, я теперь здесь Так, окей, хорошо так, чего-то, чего-то я не понимаю Наверх я вернуться больше не могу Да тихо ты, блядь. Ладно, я понял Так, хорошо Так, тут стрелять некуда Блять, даже блять Не понял я чего-то что то я не въехал Так, стопэ Так, сюда ниже я не могу Тут все заблокировано, нахер Сюда сбоку нечего делать. Туда вниз я уже сбегал. Что-то я не понимаю, да? Чего-то я не догоняю. Нет, это так не работает. Так, подождите-ка. Надо бы трезво как-то оценить ситуацию. Надо очень трезво оценить ситуацию. Если я не могу... Так, так, так, так, так, так. Если, если мне надо как-то сюда попасть... Подождите-ка, я, по-моему, все правильно делал. Так, я залезу сюда. А, нет, нихера неправильно. Нихера, да, неправильно? Бля, нет, а все, все-таки, возможно, все правильно Бля, все правильно, прикиньте Бля, пиздец Все охренеть, как я правильно делал Куда дальше? А, все, вижу Так, тихо, быстренько смотрим Ага, все нормально Я все охренеть, как правильно делал Так, мне вот сюда, да Тихо, тихо, тихо, тихо Ага. Блять, блять, блять, блять, блять, гори. Блять, больно. Так, ну, по-другому с вами никак не расправиться. Блять, говна кусок. Пожуй. Жизнь, жизнь, жизнь, не дай, пожалуйста, жизнь. Блин, вот это очень сейчас напряжно стал, я хочу сказать. Да тихо тихо-тихо, на, поешь. Отлично. Так, все хорошо. Блять, блять, блять, блять, блять, блять, блядь, другая, другая пушка, да не это, понятно, ладно, сойдет, уже, уже похитил, вот так, да, отлично, бля, ведь больно же, ну нормально так хуярит топом. я круг сделал, блять, заебало, то есть некоторые штуки я должен брать, а нет, это секрет, Должен общем брать обязательно хотел сказать, потому что ну это прям круг замутил и все и взял. Правильно-правильно Я сейчас могу подняться выше Хотя тут на карте этого нигде не показано А это хорошо А зачем? А нахера? А, это чтобы сюда быстро вернуться А зачем? А нахера? А мне вот сюда, походу, просто А, блядь Ну да тихо то отъебись ты от меня Я понял, что фишка Вот так вот стреляешь Блядь, почему я сразу не догадался до этого? Я должен был обязательно взять пойти секрет, конечно Ебать Охренеть он выглядит У него руки пилы Ну почти, но это будут руки пилы Это у него офигеть рога То есть это демон прям с рогами У него нету ног но У меня очень мало жизни Очень мало жизни, у меня где-то жизни найти Так, цепилить э, Кружочек хуёчек Чё, чё не так-то, чё Поехали а, мне туда опять, да? Блять, из, из, из места в место, да? То есть я сделал круг, чтобы потом опять сделать круг. Блять, гениально. Видео, наверное, будет ебать долгим. Вот. А тут под лестнице дверки как-то опускаются. Значит, их можно как-то опустить, правильно, правильно. Эту штуку я беру. Смотрю повнимательнее все вокруг. Осматриваюсь, так сказать. Так сказать, попроще буду. Чуть попроще. Все смотрю. ударю в пол, не работает. Дверь открывается, ладно. Прямо подо мной проход, а в этом проходе, в этом проходе, есть мой тайничок, мой тайник. Так, я не понял, что. Не хочет оно открываться, ладно, не буду я тянуть слишком сильно время. Блять, что-то он все это долго делает. Эх, прошел мимо тайника такого. Ладно. До свидания. Купаньки, а, а здесь что? Здесь дверь просто, да? Здесь. А! нашел Молодец. Ай, молодец. Ай, умничка. А, еще одна тупер-пупер-супер игрушечка. Надо было на превьюшку забрать. Ну ладно. Свет не тот Еще две игрушечки я нашел Прекрасно Так, что у нас тут, что-то, ну тихо-тихо Я же на карту смотрел Зачем, чтобы пойти понять, что это все-таки босс Да Фух, блядь, патронов мало, пиздец А, мне тут даже предлагают Использовать лейп, ну подожди Открывай ворота Патроны хуен еще чем-нибудь лежит, нет Окей Погнали Погнали нахуй. Фух, будет потно, я думаю. Будет очень потно. Очень страшно, очень потно. Я думаю, тебе понравится выбранный мной страж. Могучие гончие годоны из королевства Телос. Они считались вымершими. Их создали специально для охоты на палача и его ночных стражей во время нечестивых походов. Я просто немного доработал конструкцию. Представляю тебе свой величайший шедевр. Выглядит ужасно. Привет, урод. Обнаружен. Ебать. Охереть. Ну что? Привет. Так, охотники рога демонически, он обстраивает палача издалека с наводящимся ракеты. Его слабые места, щит и. И. Э, сласки. Ага. Блин, очень мило, что вы мне подсказываете все. Сначала нужно найти нужную мне пушку, правильно? И немножко здоровья. Так, отлично. А, тут еще мне будут мешать всякое уродство, правильно? Правильно. Так, окей, поехали. Блять. Отлично, отлично, отлично. Бля, я его буду, наверное, долго очень убивать. Потому что, блядь, жизни у него дохуя. Боньку меня забери, пожалуйста. Так, ладно, будем его пока что фигарить. Блин, ну чтобы его броню ломать, это мне нужен будет постоянно э, доступ к патронам вот к этим. Ладно, пока что не так уж и сложно, как я думал. Патроны кончились. Да ладно, так быстро. Да ну. Нечестно? Ладно. Так, к какому мы выходу прибудем? Прибудем к тому, что. Вот это нахуй. Вот это нахуй. Вот это нахуй. Вот это нахуй. Жизни отнимаются, отнимаются. Просто это не слабое место, правильно? Точнее, это одно из слабых мест. Блять. Так, тихо. извини, мне нужны твои патроны. Спасибо, спасибо. Отлично. Бежим, бежим, бежим, бежим. Отлично, 165. Отлично. Вот то в хуйня 10 патронов, получается, тратить. Блять, ракеты на подходе. Блять, гори мразь. Гарри, гарри, гарри, гарри, гарри, гарри, гарри, гарри, гарри, гарри, гарри, Ракеты на подходе, ракеты, критичное здоровье, ракеты, жизни, хуизни, все на свете сразу. Так, где, где, где? А, все, вижу хоть броньку, хоть броньку вижу. Отлично. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Так, бензопила, спасибо, отлично. Вот это, блядь, вот это вообще вовремя. Так, так, так, так. Ага, иди сюда. Отлично. Это, блядь, тихо, пошел нахер. Пошел нахер. Так. Так. Атакуй, бесполезная машина! Атакуй. Атакуй! бесполезная машина! Так, так, так, жизни мне свои верните. Отлично. Это, кстати, тоже надо энергетическим, то есть это прям уровень такой на энергетических основах. Ну-ка. Привет! Минус, отлично Минус, отлично Блин, нормально так это притягивает Жизнь это Да не ты мне нужен, вот вы мне нужны, вот вы, да Так, вот, отлично Но пока нормусик, пока нормусик Столько, конечно, боезапасов тратить Ой, блядь Пошел нахер Пошел нахер А че это? Не стреляет Блять, понятно, это надо не через стенку делать Я понял Ай, ай, ладно У меня была добжиська, хрен сон. Отлично Хочу, хочу, хочу Хочу красиво убить Ха-ха-ха-ха Красота Красота, не более Идем теперь к следующим, ой, куда-то провалился Я провалился туда, куда надо Я понял Привет, блять Их теперь двое ни хрена. А вы думаете, что все так просто, что ли, блядь? Перегрев, перегрев. Вот, теперь можно стрелять. Отлично, отлично, отлично. Я сейчас на одного все патроны потрачу, а потом видно будет. А, кончились. Кончились патроны, я понял. Блядь. Блядь. Блядь. Ай. Ай-яй, ай-яй, ай-яй, А жизнь то теперь полные. Блять, еще один, сука. Один летает, а второй нет. Ну, они, в принципе, они оба летают, но... Все равно это как-то еще не так выглядит. Так, тихо-тихо летим. Так, я потратил две доб жизни на каждого босса. Ну, зачем тогда еще доб жизни, если... Ну, если не вот так это их растрачивать. Правильно? Правильно. Иди сюда, типа, мне нужны твои патроны. Отлично, спасибо, 195, прекрасно. Где, блин? Куда ты бля, полетел? Я с тобой не поговорил. Говна кусок, блядь. Надо сейчас одним разбираться, потом со вторым. Все правильно. Я делаю как надо. Нах пошел. О, красота! Раз нахуй, два нахуй. Красота из жизни целая. А где второй? Так, сейчас я еще одного распилю. Красавца. Заберу с него, блядь. Ебать вы меня, че то, блядь, окутали нахуя, уродцы. О, вот он, вот он, красавчик. Ракета у него, блядь, не подходит. Тихо, жизнь-то мне, дай. Блядь. Еретика. Тихо, тихо. Еретика, я еще еретик, но ну, ни хрена себе. Я так все а чего только сейчас об этом узнаю, что я еще еретик, блядь. Блядь, заебали нахер, уроды. Ой, блядь, еще одну жизнь сняли, Югошкин. Уже четвертая, уже четвертая жизнь. Прекрасно. Печаль, беда. Печаль, беда. Так. Беда не пол. Где он? А, вот он. Привет, дружище. А ты что такой, блядь, все еще жирный? Блять, патроны понравились, как обычно. Блять, жизни тоже. И патроны, и жизни. Так, ага, у него он получил критический урон. Блять, еще один клад был О, жизни, отлично. Прекрасно, броник. Сейчас я на них немножко нафармлюсь и уже будет прекрасно. А то у меня что-то ни патронов, ничего нет. Иди сюда, на твоей жизни нужны. Прекрасно. Еще патончики. Где, где, где? Вот он вот. Мало, мало. Это пушка отнимает ну блять А если так. Блять, никто промахнулся. Пиздец. Во, попал. только а если где мой этот большой дробовитон? Отлично. Блять. Проще сказать, чем сделать. Так. Иди, иди, иди. Кто-нибудь ко мне на букву ПЦ? Отлично. Жизнь нихуя из есть. Прекрасно. Так. Куда летим? Сюда летим. О, ракеты сюда. Ага, не нужны ракета. Я тут... Под... Ух ты, блядь. Отлично. Отлично. Опа. И минус еще один басяра. Отлично. У меня нет других уже слов. Начало 1, 2, 3, 4. Может, зверь хочет получить еще большую силу? Дары, что будут полезны в его славном походе? Возможно, в обмен на мою. На мою жизнь хотел сказать, но. Скорее всего. Либо в обмен на мою силу, но в итоге минус еще один. Прекрасно. Сколько их всего интересно? Голову бы хоть забрался, как еще один Дрофей, а что только один? А, ну он же потом ему подарил Прекрасно, еще минус рекомендирован Это улучшение Это я что сделал Опа, 10 из 10, испытаний ни одного, Одно только выполнил, исследование не все собрал А, все Это чтобы продолжить, ну на этом все Серия на этом заканчивается, где мышка? Кстати, почему-то мышку не вижу, мне это бесит уже Где мышка-то? Э, мышка Мышки нет, мышка, а, вот, вот, вот, вот, вот. Ай, ладно. В общем, все, что я могу сказать, это то, что достаточно интересно, но очень-очень много боевок, но без этого в думе никуда, но сюжетка-сюжетка развивается. Сейчас будет что-то очень эпичное, и, скорее всего, будут ждать новые сложные боссы. А на этом все, спасибо за просмотр, всего доброго, пока-пока.